Добрый день, друзья! Я решил для вас снять видеоролик по статистике криптоноида. Он уже несколько месяцев работает у нас на рынке. Так и не было сделать нормальную статистику, потому что пока это все поможешь всем установить и отвечать на вопросы. Сам я установил для себя криптоноид, пользовался, но из-за того, что пользовался им в общей своей бирже, в основной бирже, не мог нормально, толком проводить статистику. Кто-то говорил, я заработал, кто-то зар... сказал, что я там не заработал, там чуть-чуть потерял. Почему чуть-чуть? Потому что криптоноид так уста... установлен, что у него есть стоп лосс он не дает, чтобы человек терял, там был в большом минусе. То есть у него очень правильно хороший алгоритм. Но как бы там ни было, чтобы слова, просто не был набор слов, решил сделать такую короткую информацию по цифрам пойдем посмотрим статистически какой у меня результат он меня я считаю что достаточно хороший я открыл для этого отдельную биржу специально отдельную биржу открыл сюда поставил средства вот депозит кто знает биржу поймет что я сейчас имею в виду тут <coughs> простите значит я сюда перевел депозит где-то на сумму 1000 долларов это 028 потом там э, курс немножко начал играть чтобы было такое четкое понимание, там, оттакиваться тысячи долларов, я вывел оттуда э, обратно 0,01 биткоинов, все это свел на тысячи долларов, 0,10, видите, я вывел, 0,01 вывел, а осталось у меня в депозите в результате, э, то есть чуть меньше того, что вы тут видите, 0,27, и с этим депозитом, это сделал как раз тысяч долларов, я начал торговать это началось уже с 12 числа с 12 числа мне начали поступать сигналы я все принимал подряд я был подписан около 10 каналов на около 10 каналов вот vip первый был сигнал это с 11 по 12 ночи было я его принял потом все пошло поехало. 12 число потом вот идет это все было 12 числа Сейчас у нас выскочит вот 13, потом это продолжалось, вот так. Чтобы не терять время, я сейчас буду быстро-быстро это все крутить. Но чтобы у вас было понимание, сколько сигналов поступало, поступало в день 8, 10, 5, 12, 3, 15, по-разному это было. В среднем около 10 сигналов, это уже на 14, 16 число и так далее. Идем, идем, идем, идем дальше. Вот, в результате мы дошли до какого числа? У нас тут 22 декабря, 24 Вот последний сигнал, вот сейчас VIP пришел, 21.54, у нас это 24 декабря, это тоже вот принимаю, принял. Вот, это все отображалось, конечно, также на криптоноиде на криптоноиде покажу вам сейчас статистику вот а декабрь 11 число 1 я VIP принял он продался у меня на минус 1.6 процентов пошло потом то что видите минусы он продавался стоп лосом, то есть когда курс идет вниз чтобы сохранить наш баланс чтобы мы не дать идти долгий убыток криптонод закрывает стоп лосом в нужном стратегических точках а то что видите плюс это уже прибыль видите Минус, плюс. Вот. 8% минус, 3 плюс, 6% плюс, 8% плюс, 12% плюс, 4 минус, 3 минус. Вот видите, минусы пошли. Борса, биржа пошел там вниз, потом плюсы, потом снова минусы. Когда минус, имейте в виду, что расчет минуса, он не считается как расчет плюса. То есть, это примерно можете поделить на 2, чтобы было одинаковой, так скажем, Коэффициент между плюсом. В результате, когда биржа он резко может делать движение, он может идти вниз, бывают хорошие этапы, биржи плохие этапы, биржи, да. Но криптоноид сам по себе он регулирует весь этот процесс. Видите, вот пошел тоже плюсы 9%, плюс 10%, плюс 5%, плюс 9, 2, минус 2, опять 4 процента, плюс 4, 3, минус 5, опять 7 процентов плюс 4 процента плюс. Минус 3%, 3 плюс 4 плюс 3 плюс 6 плюс. И так далее. Вот так это все вот по датам. Весь этот процесс делает криптоноид. И самое интересное, <coughs> вот сейчас, видите, биржа пошла хорошо, видите, плюс 3 плюс 2 плюс 5 плюс 8 плюс 7 плюс 6 плюс 4 плюс 1 плюс 3. Вот так, видите, плюс 3 плюс 4 плюс 1. А те, которые не закрыты да, в процессе, они в процессе, там, три таргета, один продался, два процесса, или два продался, один в процессе. В результате, первый, вот то, что мне вот реально нравится, да, 12 дней, 12 дней, сегодня 24 часа, в день в среднем 10 сигналов, на каждый сигнал я уделяю 1 секунду. Это 120 секунд, это 2 минуты. То есть я 2 минуты потратил за эти 12 дней на то, чтобы криптоноид у меня работал. Сейчас иду на биржу. Иду на биржу, смотрю историю транзакций. Сколько у меня транзакций было восстановление, сколько транзакций? Вот ордера. История транзакций. Вот. Здесь на, на последней странице видите красный продал. Желтый купил. Вот. 3, 6, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12. 12 транзакций в результате сколько страниц за этот период потому что я биржу открыл специально для этого здесь не было других процессов вот до 13 13 13 этих как его процессов да то есть 13 было куплено 13 страниц там по 12 это около 150-160 примерно так Купля-продажа. Представляете, сколько времени нужно тратить на это, чтобы сидеть перед этим, все это делать. А на это все я уделил всего лишь 2 минуты. И в результате, что произошло, вот мой баланс, который сейчас, вот отсюда как раз, вот эта польза, когда есть отдельный биржа, ты видишь четкую статистику. Тут же все понятно в цифрах. У меня баланс сейчас с 0,27 стал 0,3460. А сейчас давайте посчитаем, какая тут математика. Значит, 12, 12 декабря у меня был баланс 0,27. Было примерно сделано 160-170 операций купля-продажа. Вот. И у меня сейчас баланс 0,7. Целых. Сейчас еще раз посмотрю. Тридцать Если сейчас я закрою все сделки 0,3457. Вот, давайте посчитаем, сколько это делает. Разницу посчитаю сейчас быстро для вас. 0,3457 целых минус 0,27. Это делает 0,057. 0,0757 биткоинов. По нынешнему курсу, если это умножить на 4000, это около 300 долларов. Получается, что вот эта сумма примерно 1000 долларов. Период вот этой работы 12 дней. Доход сверху 300 долларов, это 30%. Да, можно сказать, что последние несколько дней биржа ведет себя хорошо, но как бы там ни было, за 12 дней работы с криптоноидом не дал 300 долларов с балансом 1000 долларов, это 30%. Именно это то, когда мы говорим, криптоноид это круто, вот это как раз имеется в виду. Всем удачи!